приветствую всех подписчиков и гостей моего канала с вами Елена Смирнова я как всегда продолжаю с вами информацией сегодня на обзоре у меня новый майнер по инвестиционный майнер по заработку крипто монеты Tron USDT LTD стартовал он вчера 6 вот здесь написано памятка 6 декабря регистрация здесь наипростейшая по номеру телефона два раза пароль ну и регистрация, естественно, вход по телефону и паролю. Здесь все расписано. Стартовал он вечером. Значит, минимальный депозит. Депозит здесь от 5 монет, трон. И ежедневный доход 4,5%. Ну и далее по нарастающей. Значит, закрываем. Депонировала я сюда 50 монет. Вчера, в общем. Но был сильно шумно телеграмм по этому майнеру. Ну да ладно, не суть. Значит депозит. Вот здесь у нас вкладочка майнер апгрейд. Я скопировала адрес. Ну, я показывала уже, как делать депозит. Не забываем о том, что это инвестиционный майнер. И все, что касается инвестиций в интернете, это всегда риск. Я рискую своими монетами, вы же думайте сами. После того, как я пополнила, кликнула вот на желтую вкладочку, что я перевела монетки. И монеты поступили на баланс. Так далее, что у нас? Депозит, вывод. Ежедневно вот мой депозит, 50 монет, 2,25 мой доход. Ежедневно я получаю. Я вчера выводила на Афильном аккаунте 1,98. На Майнер аккаунте мне, с моего депозита мне капает 2,25. И вчера я выводила. Сейчас я вам покажу. Вот, чуть выше. вот 2,25. Это вот шестое, двенадцатое. Я пополнилась. После пополнения сразу можно выводить. Как бы кликаете вывод, и у вас монета. И потом через 24 часа опять. Значит, давайте я пропишу 2.25. 2.25. Далее кликаю после двойки и ставлю точку прописываю адрес кошелька, сюда пароль и кликаю вывод, окей. Ну, в районе одной минуты монеты поступят на кошелек. Далее идет у нас значит, домашняя страничка, я вам показывала, ну, появляется постоянно такая вкладочка. Вывод я вам показала. Вкладочка шар находится. Реферальная ссылочка. Кликаем ссылочка. Автоматически копируется. Далее. ТМ. Будут находиться наши партнеры. Далее. Что еще здесь? Ну и выход. Ну в трейдинге здесь ничего такого нет. Это... От майнера также есть инвестиционные планы это по желанию я работаю только на майнере также находится реферальная ссылочка Ой. мой кабинет также команда баланс так профит лист здесь отображаются все транзакции так, майнер апгрейд, также реферальная ссылочка, выход, ну и такого больше здесь нет ничего. Переходим на кошелек, сейчас посмотрим поступили ли монетки. Да. 2.25, как видим. 7.12. Ну, я бы не вкладывала столько монет, я рассчитываю на этот майнер, и я рассчитываю здесь под заработать неплохо. Не так просто я сюда такие суммы закидываю. Я обычно захожу по минималке без фанатизма. Не забываем о том, что это инвестиции. Все, что связано с инвестициями в интернете, это всегда риск. В принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.